Всем привет! В семье 52-летнего Владимира Преснякова пополнение. Его жена Наталья Подольская родила второго мальчика, которого назвали Ваней. Наш Ваня Пресняков сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы, все хорошо, поделилась радостной новостью Наталья Подольская. Девица выложила в сеть фото из роддома, показав новорожденного ребенка. На снимке пара выглядит немного уставшей, но счастливой. А второй беременности Натальи стало известно в августе, до того, как положение Подольской рассекретили, она старалась скрывать его от посторонних владимир пресняков и Наталья Подольска в браке 10 лет и воспитывает пятилетнего сына Артемия. Супруги всегда мечтали о детях и долго шли к тому, чтобы они появились в их семье.